Всем привет! В эфире «Универ -ньюс». и с вами я, Валерия Муратова. Итак, сегодня вы увидите. Для студентов и преподавателей КФУ прошла лекция председателя Всемирного Совета мусульманских сообществ. Заседание Президиума Всероссийской общественной организации Ассоциации учителей истории и общества знания. Серия мастер-классов в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. 2 апреля в Казанском федеральном университете состоялась лекция председателя Всемирного совета мусульманских сообществ Али Рашида Аль Нуайми. О том, как это было, наш следующий сюжет.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 Сейчас же проходят технологические дни Газпром Нефть. Организаторами мероприятия выступает Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Все подробности далее. В Казанском университете проходят технологические дни Газпром Нефть. Руководители ПАО Газпром посетили Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Визит делегации начался с ознакомления с материально-технической базой университета. Я руковожу направлением по томографии и компании. И, по сути, мы ищем партнеров в виде вузов, исследовательских институтов, у которых есть опыт, оборудование, необходимое для исследования наших образцов керна. 2 апреля состоялся круглый стол на тему «Современные методы работы с данными и разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами». Сегодня у нас, скажем так, основной день встречи с представителями «Газпромнефть МТЦ». Вот. И сегодня, на сегодня намечено два ключевых мероприятия. Это первое, это подписание меморандума между технологическим центром БАЖЕН и КФУ, которое подразумевает активное взаимодействие в рамках изучения трудноизвлекаемых запасов и разработки эффективных технологий для их извлечения. Второе мероприятие это собственно говоря, обсуждение консорциума по трудноизвлекаемым запасам. В ходе круглого стола были обсуждены наработки, включая их актуальности для Газпром нефти. Я думаю, это будет, скажем так, началом такого крупного проекта, крупного эффективного проекта по разработке технологий для трудноизвлекаемых запасов. А их у нас немало, и они присутствуют не только в Татарстане, то есть они присутствует во всей Волго-Уральской провинции. Валерия Мратова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. 2 апреля ⁇ Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Им страдают преимущественно дети. Разработкой и реализацией адаптированной основной образовательной программы дошкольного возраста детей с расстройством аутистического спектра занимается ученый Институт психологии и образования КФУ. Этот проект получил статус федеральной инновационной площадки. А теперь к другим новостям. Учителя и преподаватели истории и общества приехали в КФУ для обсуждения проблем гуманитарного образования. Подробности мы расскажем в следующем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялось расширенное заседание Президиума Всероссийской общественной организации Ассоциации учителей истории и общества знания. Отделения ассоциаций есть практически во всех регионах. Ими к общему направлению обучения добавляются дисциплины, связанные с местными особенностями истории. Ассоциация Тазарстана одна из лучших, наиболее активных. Поэтому мы с удовольствием приняли приглашение руководства университета, и мы сегодня проводим заседание. Сюда прибыли некоторые представители других регионов. Мы будем обсуждать пути совершенствования исторического образования в средней школе. Участники заседания обсудили важные проблемы гуманитарного образования и варианты их решения. Важной проблемой является интеграция региональной и локальной истории. Для Татарстана это очень значимый вопрос, поскольку у нас изучение региональной истории... Последние три десятилетия уделялось очень большое внимание. Помимо школьных учителей в обсуждении принимали участие университетские преподаватели. Нужна встреча с учителями, практиками для того, чтобы корректировать, да, улучшить в первую очередь вот весь комплекс учебных материалов, учебно комплексов. Поэтому мы приехали на площадку университета. Мы здесь открываем кафедру специальную по, по новым значит, технологиям образования. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ славится тем, что всегда приглашает самых разнообразных и разноплановых спикеров. О том, кто посетил ее на этот раз, в нашем следующем сюжете. 1 апреля в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации прошла встреча с Сергеем Дедковым, резидентом шоу «Стендап на ТНТ». В своем активе Сергей Дедков имеет опыт участия в большом количестве открытых микрофонов, а также в команде клуба «Веселых и находчивых» Сборная «Запорожье». Он принимал участие в «Рассмеши комика», ему удалось выиграть денежный приз. И прежде чем сегодня прийти сюда посмотреть на него. Я промониторила видео, в котором он принимал участие. Мне понравилась его подача, его юмор, его подход. Хоть и многие говорят, что у него очень колкий cool язык, и хотя в целом не заинтересовала его подача. В ходе мастер-класса прошел интерактив со зрителями, где гости задали комику интересующие их вопросы. Также 2 апреля в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций состоялся телемост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Марины Боровской со студентами вузов России на тему «Новые возможности для каждого». Данный проект предполагает выстраивание системы непрерывного образования для взрослых. Ведомство создаст платформу-навигатор и набор сервисов с курсами и образовательными программами. Кроме того, будут проходить мероприятия по стимулированию самообразования граждан. КФУ принял республиканский этап конкурса «Китайский язык. Это мост». Подробности в сюжете Александра Кулалаева. 30 марта на территории Института международных отношений прошел республиканский этап конкурса на знание китайского языка «Китайский язык – это мост». Кубок Института Конфуция был открыт как для студентов различных вузов, так и для тех, кто еще учится в школе. То есть мы заряжаемся здесь э, с точки зрения и, э, например, грамматики, письма, и также в то же время и культурной стороны, то есть знания китайского языка со всех сторон. В кубке принимали участие более 10 конкурсантов, среди которых также были и приезжие из других городов Татарстана. Каждый получил свой номер и определен в одну из трех групп для участия в первом этапе. Событие же началось с приветственных слов организаторов и гостей мероприятия. И но, всегда трудно, всегда легко, всегда но эти э, усилия не так. Конкурс проходил три этапа, каждый из которых был нацелен на раскрытие умений во владении китайским языком и знаний восточной культуры в целом. В эти этапы входили монолог, письменный тест и номер художественной самодеятельности, в котором могли быть продемонстрированы танцы, песни, каллиграфия или что-то на собственный выбор конкурсанта. Основная идея конкурса – сближение двух народов и разрушение языкового барьера между двумя странами. Также каждый конкурсант имел возможность набраться опыта в использовании китайского языка в повседневной жизни, либо же раскрыть свои таланты в области художественной самодеятельности Сидитель же всероссийского этапа удостаивается звание посол китайского языка и культуры, а также получает возможность обучаться в китайских вузах и путешествовать по Китаю. Александр Кулаев, Александр Юдин, Универньюз. На этом все. Смотри нас в социальных сетях. До встречи.